Всем привет, с вами снова Шевчик Дели. В этом видео хочу рассказать как получить баунти, точнее награду за баунти. Потому что многие спрашивали, как участвовать, куда идти. Ну, в основном везде происходили они в телеграмах, там допустим, либо в Discord розыгрыш, там, аирдропы и награды выдавались там за выполнение определенных там заданий. Ну, слайдкоин здесь немного будет попроще, то есть, скажем так, доступнее все не преподнесли. Но для тех кто не в курсе, напомню, что. У нас работает на алгоритме скрипт. Награда за блок 25 монет. Всего 21 миллион монет, как и биткоина. Также, что дальше? По дорожной карте, листинги, аирдропы все выполняется, как и написано. На этом я думаю, останавливаться долго не будем. Парлесню вниз. Команда, видите, как у них такая вот веселая, интересная. Поставили типа а не може какие-то так, дальше что у нас вот доходим мы саму низ листаем доходим до выполнения заданий, то есть самое простое допустим присоединиться в телеграм-группу там лайк поставить типа если ты это можешь выполнить нажимаешь и э, как бы предоставляешь то, что ты выполнил это задание нажали на эту кнопочку вписываем свой email пишем свое имя правда зачем номер телефона вот это я еще не в курсе ну в общем заполняем здесь графу на крайняком я думаю можно лев номер телефона вписать чтобы мало ли не знаю зачем они это делают ну номер телефона можно вписать какой-нибудь который там к вам особо не привязан также выбираем купон который то есть что вы выполнили ставите здесь допустим здесь здесь выбирайте какой-нибудь там купон соответственно, о вашей выполненной работе. Просто нажимаете потом далее, можете отправить себе копию, желательно себе ее отправить, чтобы в случае чего, потом могли получить свою награду. Нажимаете ⁇ Я не робот ⁇ и просто-напросто берете, отправляете. Копия остается у вас, потом, как бы, скажем так, как небольшой документ. На любые вопросы вы можете его предоставить и получить свое вознаграждение. И кстати, монета сейчас торгуется на, на бирже Stop Exchange. И скажу цена у нее довольно-таки хорошая. И как бы монету не сливают То есть у нее должен быть еще рост. Так что будет потихонечку это все продвигаться. И посмотрим насчет майнинга. У меня сейчас вроде бы как с этим неплохо получается. Возможно я немножко. Для зрителей разыграем, монет white Pro. Так что, ну, пока как бы на этом все. Надеюсь, те, кто интересовались, помог. Ну, а кто уже в курсе, может быть, для кого-то там еще тоже будет полезная информация. В общем, давайте, мужики, поддержите лайком, пожалуйста, там. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Скоро будет стрим, будут розыгрыши, с меня подарки. В общем, всем удачи, всем профита, всем пока.